Привет, парни! Сегодня у нас 21 декабря. Решили мы со всеми выехать на металлопоп. Вот. На улице минус 5. Ну земля вроде не сильно промерзла, Ну, сейчас будем, короче, долбать. Лон взяли, лопаты взяли и взяли мы. Вот а, тебе экранчик погас. Так не, так вот. Короче, взяли мы новую лопату. Ребята, блядь, сейчас будет сама рыть, блядь. Хорошая, толстая тут, блядь, выгравирована, все. Сама будет рыть. Так что. Сейчас пойдем отдолбить нашу находку, которую мы оставили. А дальше вам будем показывать, что из этого получилось. Так как что... говорится, поперли. Давайте. Вот, его. Давай, будем? Ага. Да. Так я выгляжу теперь, отча. С камерой все дела. Как говорится, ведем кинорепортаж кино с места событий и такие вот делишки. Ну все, продолжаем. Идем, продолжаем, ходим, копаем, добываем. Ну да, это не сильно еще на это. Примерно. Слышишь, ебать, ложик, блядь. Попробую языком подлипнуть, Вот она наша нычка. Здесь мы конец его находили или нет? Да, здесь, здесь край. Ага. Перед этим, перед этим делом надо курдила устроить. бы только знал. Ну-ка дай -ка, хоть новую лопату. Попробуй как Слышь. она. Попробуй. Херу угу. долби все здесь, блин. Не, ну зато ей чё хорошо. Вот. ебать блин, вообще. Чудно. Ты куда ты копаешь? Землю. Вон скидывай сюда, или на мрызг. Не, ну это проба. Проба? <смех> это проба. Да, вот эти ветки, блин. В любом случае сейчас надо подругу. Завим, Саня, ты штатив не брал, да? Нет. Я ж когда отходили, говорил, Саня, захвати штатив. Да, а я а не слышал, я уже в Да, тут ее уже нет. Нету где? Она с этой стороны идет. А в какую она сторону идет, интересно. А, ну видишь, она там пустая получается, да? Здесь все, здесь нету, она туда пустая. Угу. Ну, давай приступим чуть по чуть. Oh really прошлой рельсы сколько метра два было а, где два метра там и было ну, душочки можно даже того пак подрывать но ну, заметно ощутимо пошла вниз это а херова О, не стыдно, блядь. Уйди. Бля, чё надо, чё надо? До определенного момента она вниз не пойдет вообще че <решит> <решит> подрывать ее блин Фу, снежочек срывается Надо нахуй да ну, если по теории вероятности мы сейчас выкопали метра 3 3, 3 осталось 9 <свят> Да, глубина это печаль блин. Очень Да, уже здесь глубина как там по колено блин да. Так она и продолжает учиться, Ну да она бы, блядь, не тормозилась. Если бы она нашла вот на то на ту она идет Да ты что, мы бы ее сейчас Я Часа бы. Быстренько бы с ней справились А сейчас, блин Неудобняк начнется мне ползать внутри Не держит дёргать и сдать бобок по более приемлемой цене но если мы больше удалим вообще бы вообще там? а? если бы больше удалим времени чуть поскакалить нет я дум, думаю блять чтобы допустим знаешь, чтобы она не лежала не на мазуре или ее туда подтянуть по максималу ну можно вот вообще вот так на этот подтянуть сейчас я переключусь вот так и туда, да. Попрямую? Либо по прямой, блядь. Просто факт в другом, смотри, съемка пошла. Это факт в другом. Мы сейчас ее туда тарабаним, если под конец, ну, начало. Как бы сильно парилось. Все равно мы сейчас пока попройдем, поэту и все, Я тебе вообще предлагал сделать ход конью. Сейчас ее тарабанить, загрузить, вывести, чтобы она на нас не телепала. И приехать со спокойной душой. Ну давай искать, сделаем так, в принципе. мы уже не парились. Давай. Знаешь, что я думаю, давай попробую это сейчас с тобой. Нужно конечно, спирать. Да? Вот это другой вопрос, блин. Нам надо отсюда ее забрать в любом случае. Нет, спирайте по любому. Давай, Смотрите, что сейчас я... Опа. Давай положим. Блять, ломик ебучий. Раз, бросай. Мы сейчас ее крутанем, сюда мы подэтуемся. Ну, ты понял. Подцепимся и потащим ее. Аля, там вон дырка есть, да? Ну, а тут дырка есть. И все. Ее, ну, чтобы волосить. Просто... Я Просто... Это, Либо мы это... сейчас с тобой это. Вообще можно. На, на плечо, плечо и потащим. Только нам надо на одно плечо, чтобы это, потом скинуть ее, блядь, вот так. Понял? Блядь, на плечо. чтобы Чтоб ты подъехал как-то попроще. Ну давай здесь сделаем так. Примерно, все, ну, метров на 15 по Давай попробуем все равно на плечо положить. Тогда знаешь как сделаем? Как? Давай сейчас вдвоем приподнимаем эту сторону по максимуму, я под плечо. Давай, поднимаем. давай, да, да, да, ты, наверное так будет лучше. Так, а может ты камеру снимешь, слышишь, чтобы мы ее там нигде не задели? Да ну что, я вот сюда и все и попер. Ну, давай иди сюда, поднимаем эту сторону Давай перекрутим. Давай. Так. Обожди. Блять, все, сейчас она съедет. Съедет. Подожди. Стой. Держишь? Давай, Давай немножко на меня. Я что я хочу? Вот так. так Иди сюда. Давай я по-другому чуть стану. Давай. Так. Давай. Сейчас я пробую, блять. Подожди. Подожди. Ебать взялся только понял я просто на плечо не смог ее закинуть ага. в одно лицо закидывать кого да. сань давай скинь Раз, два, три. Я уже не могу. Ой! Тяжелая пипец. Угу. А как вы думали, ребята? Зарабатывать ресс на металлоходке. Я всегда говорю, мелкая находка, это нормально. Там, там, там. Вот такие находки. Это небольшие появляются головняки Не Это... больше сотки Сто процентов 38, 38 кило в метре Вот 3 метра, я думаю, здесь не есть По-любому Это 114 килограмм Наша третья рельса по находке По возрастай еще Пошел опять 12 кило в ушко ездить. Просто это самый оптимальный вариант, чтобы мы с ней не нянчились, мы хотим сейчас ее загрузить как-то в тачку. Отвезем, сдадим и приедем. Все равно уже время мы выделили на металлокоп и приедем, будем обшакаливать. Тем более по времени. Дома. Вот то здание там, где стояло на переезде, где фундамент, где мы трак нашли. Вот там хорошо обшакалить Да, да мы сейчас обшакали. Лопата сейчас позволяет. Так, что? Сейчас как ее тащим, блин? Хочешь? Давай. Давай прибонимем, вот так понесем. Ну как? Просто на плече на более удобно, значит она. Не, ну давай сейчас попробуем на плечо и таким макаром дальше пойдем. Ну давай, задираем ее. Я, я подлазю. Бери чуть подальше, чуть-чуть, чтобы я подлез. Слышь, ну-ка, держи-ка. Держи. Ладно. С таким же макаром идем. Погнали. Вот это просто мы много дней перекурили. Да, батон расслабили. А далеко. Далеко. Еще? Так, давай ага. же, на счет три понял? Так, два, раз, раз, два, три. Два, три. Отбилась. Нет, загрузили эту рельсу, она где-то в районе трех метров. Решили мы повезти ее на тачке. Вот. Как бы экономия рублей, наверное, 700-800, потому что сейчас пока не приедут, порежут. Ну, 3 метра. Может мы, быть, решили. они ее и не резали, может быть. Но все равно они бы там, во-первых, цена была бы меньше. Туда-сюда. Мы эти бабки лучше кинем на бензик да и все. Потихонечку да. сейчас доедем тут. Ехать в принципе три километра. По итогу чем мы сейчас доезжаем и едем туда-обратно, металло металлоискателем чуть походим. Конечно, бы кто-то бы сказал, кто-то бы сказал, что пацаны, чего вы сдаете, нету. На... Была бы хотя бы газолюшечка, да, чтобы там мы бы перевозили бы такие вещи, место есть где хранить, все, но. Машины нет, на акценте особо-то не навозишься, парня. Поэтому, чтобы не создавать себе геморрой повторный, да, мы такие вещи большие. Просто сразу сдаем. Ну а мелочи, естественно, уже как бы собираем. Да, потому что был там один комментарий, чего не собираете. Просто мы сейчас кучу собираем, а потом ее опять же. Опять вести ее. Да. И ни одну ходку делать смысла вообще нету никакого. Так что так, отключаемся и что уже. После сдачи включаемся, включаемся, покажем, покажем, насколько чего сдали, запишем немного, давайте. Так, пацаны сдали, короче, Морельсу, 102 килограммчика. Так, пацаны, как вы увидели, 102 килограмма эта рельса вышла у нас. ребят, ребятулечки, 2200 и тут 40 рексов. 2240 рублей. Вот Металл, кстати, упал в цене немножечко. Да, падает, падает. Мы тогда по 2380 да, сдавали, сейчас 2290. Ну, все равно приятно. Что, поехали. Сколько мы? По сути, мы на все, про все убили полтора часа за полтора часика за полтора модели. часа 2 200 я думаю пойдет, так мы сейчас поедем продолжать долбить да, сейчас короче заправляемся и едем на ту местину проверять, ну у нас сколько там мы с первого копа копанули килограмм 30-40 наверное есть плюс-минус а, ну да, у нас, у нас там лежит, лежит, да? Конечно. А, я за него вообще забыл. Вот, у нас еще и там лежит, на нашей. Ну, на сейчас поедем складе. долбить, сейчас поедем копать, в любом случае. Да, время еще есть. Сейчас время поедем, у нас покопаем. сколько? 10.47 10, утра, без, без 15.11, еще нормально, часа 2-3 подолбим. Что-нибудь, я думаю, в любом случае там найдем. Сейчас ни дождя, ничего, так вроде снежок срывается, но это не страшно, в принципе. Все, давайте, пацаны.